Всем привет! Это позитивные новости! Чумаевский Андрей И Елена Викторовна Здорово! На этой неделе в садике э, прошел крутой день рождения у одного замечательного мальчика по имени Антон Что ты пожелаешь Антону, Андрюш? Эм, я ему желаю чтобы он поскорее закончил детский садик, mm, и начал первый класс, и чтобы он поскорее выше вырос, пошел в институт и на работу. Mm, супер, классно, здорово. Еще я ему желаю много-много денег пожелать Антону? Ему хочется пожелать всего-всего-всего самого-самого классного и яркого, что есть на свете. Успехов ему в первых своих начинаниях, чтобы у него было хорошее поведение, чтобы он рос со здоровым мальчиком, чтобы у него все получалось, чтобы он никогда не унывал. И, конечно же, чтобы слушался родителей, и все у него будет круто. На этой неделе в садике под Сонуха. ребята ходили с под подготовительной группой э, в музей космонавтики. Эм... Андрюша, ты был в музее космонавтики? Да, я был, когда я э, в детском саду тоже в подготовительной группе был. Еще я до этого mm -hmm. я ездил со своей бабушкой Лерой. А теперь смотрим видео «Мир путешествия в космос». Идем. В музей космонавтики! си ходили на этой неделе в музей, но не в музей космонавтики, а в музее жили-были очень э, интересный музей, музей сказок. Андрюша, расскажи нам, пожалуйста, что там было супер интересного? да нравилось заходить в печку? Прям в печку заходили. Не, она была не прям не... горящую. Ну да, но она была не настоящая. Угу. И мы были. На кроватке вот такой лежали. А, на печи лежали. А что это за сказка была? Живые. Hoje eu tô fervendo, que ela veio quiet. Hoje eu tô fervendo, cate safiar, não tô entendendo. Mexeu com a enchete, voltar, caixa, tá achotada no NP, dali de favela, canne de favela, canne de favela, canis de favela, vale de favela, dane de favela, Прошла космическая вечеринка Прошла она в четверг, 28 апреля Отправляемся сейчас вместе с вами посмотреть на нашу космическую вечеринку Новость для вас. Артем Левинцов впервые за четыре года сдал математику раньше срока. И мы записали небольшой трюк видео с этим событием. Небольшой трюк? Небольшое видео. Ладно, небольшое видео с этим событием. Впервые за 4 года в этот день я закончил математику вовремя. Все начиналось 4 года назад. До этого я учился в обычной школе, где преподавали все учителя, То есть ты слушаешь и сам особенно ну, не думаешь. Когда я пришел в эту школу, мне нужно было самому обрабатывать весь материал. Я его должен был проходить строчкой за строчкой. Это было тяжело. Поначалу мне приходилось доучиваться летом, все остальное. Но спустя некоторое время я смог, и я повысил свое умение самому учаться, и теперь я закончил все вовремя. А в школе под сону, главное в обучении, я могу выделить несколько вещей, но конкретно могу выделить то, что ты самостоятельно учишься, то есть не учитель тебя все в голову вбивать, а именно ты сам. Во-вторых, потому что тебя не ругают, если ты что-то не так делаешь. Просто ты исправляешь ошибки, если ты чего-то не понимаешь, тебя обязательно вернут, чтобы ты понял весь материал. Как ты считаешь, твоя способность изучать материал быстро, самостоятельно, ты смог ее развить? Разумеется. Поначалу было непривычно, но со временем я приучался к этой системе, начал ее понимать совершенствовался в познании в ней. Ну и в итоге у меня стало получаться.